12 июля мы о домашних условиях я вам сейчас покажу в общем как я проверяю вино порошковое для настоящего то есть домашних условиях я такие эксперименты уже проводил как бы и реально был виден результат всем хожу да нормально все? Mm -hmm. значит смотрите у нас есть два вина вот мы их купили оба где-то неделю назад не это мы покупали вот вчера но просто мы его уже пьем значит у нас есть вино это наша бутылка просто ну, вино здесь налито ничего не мешали значит есть два вина вот оба красных значит Наливаем вот это вино. Вот, полную, полную рюмку. У нас есть вот кастрюлька вот с водичкой. Да? Но ну, рюмки у нас нет, просто такая кружечка, в общем, все подручные средства. И кастрюлька с водичкой. Вино налили до самого верха. Значит, мы его берем, это вино, и аккуратненько опускаем вот в кастрюльку с водичкой. Чтобы посмотреть на реакцию. Идите сюда. Вот смотрите, вот я опустил аккуратненько, видите, аккуратненько, вино стоит на месте, то есть это просто выходит, это я его ну, аккуратно залил, то есть оно, оно не выходит оттуда. Если бы там был, был, был порошок, реакция была бы вот такая вот, то есть весь, вся бы краска разбавлялась бы со всей водой. Видите, вино стоит на месте. Вот что я сейчас сделаю, я его достаю назад, это нормальное вино, то есть его можно спокойно выпивать. Ваше здоровье. Да, спасибо. А теперь, смотрите, вот другое другое вино, что мы делаем. Мы точно так же наливаем целую, целую, целую рюмку, в общем, по краешку, по самой краешке. Сейчас. И, значит, и опускаем, опускаем, вот, какие-то, и, значит, опускаем сюда. Смотрите, что происходит. То есть конкретно видно, как просто вода чернеет, Вот посмотрите, видно, да? Да, да, да. То есть видно, вот, как она просто вся чернеет. Вот, вот выходит, выходит. То есть идет, идет, идет серьезная реакция. Вот это белое, я не знаю, что такое, это что то что-то попало. Я не знаю, что это белое. Свина, это... наверное. Может быть свина, да, я не знаю. Ну, короче... Порошок, э... наверное, -растворенный не растворенный какой-то. Не знаю. Что это такое? Ну, в общем, вы видите, да, какая реакция. То есть, конкретно, вот два вина. А ну, значит, доставай да, ну оно не видно будет. Есть, ну, ну не видно, но ну, все равно видно, что водичка. Вот, вот смотрите, оно прям, ну, оно прям видно, вино, что оно. Водичка такая. Значит, смотрите, вот это вот вино стоило, по-моему, 5 ларий Это 12 ларий Два разных магазина. Я, когда вот мы это сделали, такой эксперимент, я потом пришел, я потом пришел к хозяину. Владельцу этого магазина, там где покупали это вино, в общем-то, ну, я ему рассказал за такой способ, ну, вот, он голову пустил, говорит, ну, мы брали это вино, в общем, в кахете, на разлив, как бы, а другое вино ну, я делаю сам, хотя написано там домашнее вино, я говорю, ну, вопросов никаких нету, как бы, я уверен, ну, потому что оно дешевое, реально дешевое, вот, мы просто взяли и решили его проверить. Вот. И на вкус, конечно, оно прям, вот пьешь, такой прям, ну, чувствуется спирт. И, в принципе, поэтому решили проверить. Так что имейте в виду, то есть, знаете, теперь вы знаете, значит, способ, как проверять в домашних условиях порошковое вино и настоящее. Все.